Ну что же, спустя два месяца Формула-1 возвращается на наш канал. Да, прошлый сезон был не закончен до конца, последнее видео у нас было окончено в России, но после этого я забросил видео. В общем, тогда мы уже выиграли чемпионский титул, и Кубок Конструкторов это было лишь вопросом времени, поэтому я решил просто симулировать оставшиеся этапы, чтобы быстрее закончить сезон и перейти к новому, где мы будем уже выступать за новую команду. Предпочтение в выборе команды я отдавался, чтобы у них был мотор Мерседес, и тут был вопрос либо сами Мерседесы, либо Рейсинг Point. И я так подумал, возьмем Рейсинг point, посмотрим какой у них болит, и что мы сделаем, сможем выжить, а также в принципе что он из себя представляет. Как я более-менее помнил на тот момент, Мерседес очень далеко скатился уже вниз, и Рейсинг Пойнт даже были выше Мерседеса, поэтому это вот самая лучшая, так сказать, команда с мотором Мерседес. Хотя, казалось бы, Мерседесы имеют большой бюджет, но все равно где-то они теперь там во втором эшелоне катаются. Также у нас было изменение в регламенте, я и забыл, честно, оптимизировать большую часть модификаций для Феррари, поэтому Феррари тоже откатились в середину пилотона, и у них нету большей части модификаций в аэродинамике, поэтому им придется по новой все делать. У нас же тут тоже не все гладко с модификациями, да, есть модификации на прижимную силу, но честно, когда я поехал в практике в первый раз, я понял то, что болиду не хватает прижимной силы, потому что на средних и с высоких скоростях будет просто абсолютно не поворачивал. Конечно, это может быть связано еще с другим фактором, то что этот сезон я поеду не просто, у нас не просто будет обычная формула, а с двумя модами. Первый мод на увеличение повреждений, то есть, как может быть многие знают, реализм мод. В скобках, Болиды становятся слишком хрупкими, так что малейший контакт, и можно спокойно сломать даже подвеску. И второй мод это на шины, на их поведение, на их повчеждение, ну и на внешний вид. Соответственно, может быть и это сказалось на управлении, может быть, я как бы не тестил болид до этого мода. Так что как-то постепенно я привыкал и в принципе привык, то есть с андерстиром можно было справиться, но приходилось много скорости терять в поворотах, нежели это было раньше. По квалификации в принципе все было более-менее, в втором секторе я даже примострил лучшее время, как по мне, Потому что в третьем секторе я поставил два круга очень хороших, но при этом я был в чем-то слепстриме. В первой попытке я был в стриме Хэмплитона, во второй в слепстриме Макса Ферстаппина. И также я еще забыл отметить то, что у нас произошли изменения в командах. Я не забыл посмотреть заранее. И они достаточно большие. Ну давайте начнем по порядку. рейсинг point Тут изменения только и пришел я. Ушел Стролл. Стролл ушел куда? Ушел в Хас. Соответственно в Хасе сейчас Стролл и Грожан. Магнусон ушел в Альфа Ромео, соответственно, теперь там Магнусен и Джуринации. Райконин покинул нашу карьеру, так что в ближайшее время мы его не увидим. Феррари поменяли, соответственно, двух гонщиков. Теперь болидом будет управлять Даниил Квят и Карл Сайенс. Квят у нас возвращается в третьем сезоне. К сожалению, в первом он у нас ушел за 5 гонок до конца сезона. На его место у нас пришел Леклер. Вот. В Торрос ничего не поменялось, в Мерседесе произошли перестановки, ушел Хэмилтон, и на его место пришел Ланда Норрис. Соответственно, Хэмилтон ушел в Макларен. И из Макларена также ушел на Сайенс, и на место Сайенса пришел Гасли. Вот. В Рэдбуле тоже ничего абсолютно не поменялось, в Вильямсе также все без изменений. То есть у нас мизер команд, то есть даже три команды, которые оставила лотов без изменения, то есть одни и те же гонщики остались. В принципе, неплохие изменения, посмотрим что-то как будет, сможет ли Хэмилтон за Макларен уже завоевать свой чемпионский титул, Поскольку Макларен являются фаворитами в данном сезоне, у них самый лучший болит именно по характеристикам но посмотрим, опять же, как он будет у них работать, потому что одно делает показания характеристик на первом месте, а другое это уже сама гонка, как у них будет темп во время гонки и что против них могут поставить Ред Bull, ну и также, может быть, мы там где-то сможем с ними побороться в начале сезона. Думаю, уже к середине мы сможем их нагнать. Также еще хотелось бы обратить внимание, что это будет это промежуточное видео, потому что данное видео я думаю уже новости делать в новом формате для себя, потому что я планирую новую формулу 2020 года также сделать в новом формате. Но вот Австралию мы пока что пройдем в старом формате, я буду просто комментировать, что да, как у нас происходило. В Бахрейне вы уже увидите по-другому картинку, по-другому я все буду освещать. Ладно, стартовая решетка. Первый у нас Хьюис Хометин, второй Александр Албан, третий Пьер Гаслич, четвертый Шарли Клер, пятый Макс Ростаппин, шестой Данил Кевят, седьмой Карл Сайенс, восьмой я, девятый Себастьян Феттель и десятый Кевин Магнусон. Такая у нас топ-десятка. Перец, к сожалению, смог только во втором сегменте кое-как квалифицироваться. Но на последних местах у нас все те же две команды. Хас и Вильямс. Никуда они пока что не могут с этого всего сдвинуться. Стратегия у нас один пит-стоп. Ну и что же, будем переходить к старту нового сезона. Гаснут огни, я срываюсь с места, ну и постараюсь доброй традиции начинаю проигрывать эти места. И плюс, мне надо было держать в голове, что желательно не допускать столкновений в начале гонки уже первый поворот виртуальной машины безопасности. Не успела начаться гонка, как уже два пилота сошли. И посмотрим, сколько еще сойдет на протяжении всей дистанции. Болизы стали достаточно хрупкими, поэтому сломать, как я говорил, подвеску ранее очень и очень легко Бо Малейшее касание, все, подвески уже, считайте, нету Передянтикрового примерно плюс-минус так же работает Малейшее касание, его не существует Собственно, как и произошел этот контакт раз влетел в Тролла, из-за чего сломал переднюю подвеску справа И уже после этого гражан влетел в Рассела и сломал себе уже заднюю подвеску Рестарт у нас подошел в середине второго сектора, я смог сразу же пройти Магдусона и начать борьбу с Карл Сайенсом. Вышел я чуть-чуть вперед, но все-таки Феррари и движок у них прокачанный, поэтому напрямую с Феррари нам пока будет очень тяжело тягаться. Несмотря на то, что там большинство модификаций в аэродинамике у них нету, у них большое лобовое сопротивление снова стало. Хотя я там оптимизировал одну деталь на лобовое сопротивление большую, И все равно, даже с этим всем, Феррари может прямых от нас спокойно уходить. Поэтому я за Карлсом решил просто ехать, за счет чего он смог уже подъехать к группе, которая шла впереди. И, соответственно, уже на пятом кругу я решаю то, что нужно действовать, все. Я могу теперь пытаться еще проехать за Ферстапиным и, может быть, его атаковать. Но из-за того, что мы начинаем с ним борьбу в конце первого сектора, где идут связки медленных достаточно поворотов, бок о бок мы их проходим и теряем очень много времени по отношению к впереди идущим. Потом на седьмом кругу у нас сходит Вальтреботос в попытке опередить один из болидов Рено, он врезается в стенку, из-за чего сходятся дистанции. Через пару кругов к нему присоединился Квят, которого тактично вынес Себастьян Феттель, наверное, решил отомстить за Китай с 16 года. И что самое интересное, дальше на этом сходы не закончились. На том же кругу у нас сходит Даниил Риккярдо, Ладонорес мстит за своего напарника Вальт реботаться и отправляет Илькерда также отдыхать в падок. Что же, прошло у нас 7 кругов, уже минус 5 пилотов, четверть пилотона прорядилась. Сайенс пытался меня атаковать, но кое-как смог защититься и уже потихоньку пытался оторваться. Но опять у нас происходит вылет, по итогу машина безопасности выезжает. Еще как я помню, там с одним пальчем увеличил шанс выезда машины безопасности, поэтому Сейфтикар станет частным гостем на наших этапах собственно, Магнус у нас вылетел во время борьбы с Пересом Перес его задел, отправил просто в гравийную ловушку и также еще снимал переднюю подвеску из-за выхода машины безопасности у нас начинаются массовые пидстопы. все заезжают тут же на пидстопы, там сразу вдвоем как-то поступили но из-за этого Албун проигрывает просто кучу позиций, потому что он подождал пока его напарника обслужит и потом уже пропустил еще позади трех пилотов, включая меня. И по итогу он потерял там порядка 4-5 позиций на одном только пидстопе. Я также потерял позицию по отношению к Сайенсу. Но так как я отыграл эту позицию у Албана, соответственно, я ничего не потерял. Только Сайенс остался впереди меня. Ну и после рестарта я выехал на мидиуме, соответственно, после своего пидстопа. Все остальные выехали на харде. За счет чего я имел преимущество над своими оппонентами. Пару-тройку кругов. Но... Когда я переедел Сайенса, на этом моя гонка как бы немного окончилась, потому что я не мог доехать до группы впереди идущих лидеров, стоящих из четырех болидов, но и при этом от Сайенса и группы позади я начинал отрываться. Сайенс уже догнал к тому моменту Албон, и в достаточно жесткой борьбе Сайенс у нас теряет переднее текло, именно часть его, из-за чего Албон его проходит, тут же Феттель пытался обойти... Но, к сожалению, у Фетли ничего не получается, и целый круг он едет за Сайенсом, теряет во времени, тем самым отпуская Албана вперед, и по итогу ему придется нагонять его. Я в этот момент уже был где-то примерно в 5 секундах от этой группы, соответственно я не боялся от того, что меня могут догнать и, соответственно, еще начать атаковать. К 20-му кругу у нас никто не сошел, слава богу, только на первых кругах сошли там 6 пилотов, но на 20-м третьем кругу у нас ходит Перес. Так сказать, уже джиннацим мстит за своего напарника и отправляет переса. на покой. Что же? ближе к концу гонки у нас разворачивается борьба за первую позицию. Леклер все-таки созрел на атаку на Хэмилтона, но, к сожалению, Хэмилтон ломает переднее крыло Леклеру. Леклер пытался все равно атаковать на второй прямой, и он смог поравняться с Хэмилтоном. По внешней попытался его пройти, но при этом по внутренней траектории Гасли пытался атаковать Леклера. Леклер смог отбиться. Но уже на следующем повороте он стоит от Хэмилсона и уже начинает проигрывать свою вторую позицию Гасли, который его тут же обходит в конце первого сектора, в начале второго. По итогу оба Макларна уходит на первые две позиции. У Ликлера сломано переднее крыло, что как бы ставит крест на его гонке, по крайней мере на окончании в первой тройке, поскольку Ферстаппин рано или поздно обойдет Ликлера. и этот вопрос будет решен очень быстро, потому что Ферстаппин уже едет буквально на хвосте у Ликлера. И у нас скоро будет зона ДРС, на которой Ферстаппен без каких-либо проблем сможет обойти Леклера. И Леклеру надо надеяться, что он не потеряет много позиций после. Потому что у нас еще 5 примерно кругов до конца гонки. И за эти 5 кругов я могу спокойно догнать Леклера и навязать ему борьбу за четвертую позицию. Ферстаппен наконец-то обходит Леклера в конце круга, но за двумя окларными уже угнаться, к сожалению, не может. Но тут Гасли начинают атаку на Хэмильтона в борьбе за первую позицию. И Хэмильтон не так жестко пытался защитить ее. В первом повороте, когда его атаковал Леклер, он все-таки пожестче действовал. И по итогу сломал переднее крыло, Но с напарником решил его пожалеть. По итогу пустил Гасли вперед. И тем самым Гасли вышел на первую позицию. К концу 26-го круга я догнал уже Леклера. Был у него на хвосте. Понимал, что у него были какие-то проблемы с машиной. Потому что он сильно отстал от лидирующей тройки. Соответственно, прохожу его и уже понимаю, то, что четвертая позиция для нас это уже неплохое достижение, поскольку у нас не самый лучший болид, но мы можем бороться пока что с Торроса точно, с редбулами более-менее также можем бороться. Темп у нас какой-то есть, соответственно, не все потеряно с этим болидом, мы можем на нем уже побеждать где-то в середине сезона гарантированно, может быть даже чуть раньше. Опять же, все упирается в аэродинамику, которая у нас в данный момент очень плохая, и ее надо обязательно исправлять. Потом уже заниматься двигателем. Шасси у этого болида идеальные, по моему мнению. Износ здесь прокачан на максимум. Соответственно, это позволяет мне использовать стратегии в один пидстоп, и при этом использовать софт medium. Так что в плане стратегии бояться нам нечего. У нас время будет стратегия в один пидстоп. Что же, Макларна оформляет первый дубль в этом сезоне. Неплохое начало для Макларна. Сразу набирает множество очков. Для Торороса провальное начало, поскольку у них были хорошие позиции в начале гонки. Но после пидстопа и также атака Леклера на Хэммитона, позиции у них скатились до 5 и 6, соответственно. Как и в прошлом сезоне, как-то у Торроса не все хорошо начинается. Хотя в прошлом сезоне все-таки получше, началось все с победы, а тут с середины первой десятки. Ну ладно, это только начало сезона и все может поменяться в течение всего сезона. Также Ферсаппи у нас приезжает на третьей позиции для Редбула Плюс-минус начало, плюс потому что Сверстаппин заехал на третье место, минус потому что Федель кое-как смог только до седьмого места прорваться со своего девятого, что очень даже интересно. Семь пилотов сошло у нас с дистанции, что очень большое число, потому что я не знаю, что будет даже твориться в Монако. В Монако я боюсь там вообще доить там пару-тройку пилотов вообще до финиша, потому что, я думаю, в первом повороте все друг друга просто убивают. Но посмотрим, как опять же все будет. И вот в городских, я думаю, трассах будут очень большие проблемы, потому что там мы будем часто видеть сейфтикар из-за того, что просто у нас будет много происходить аварий. Поэтому на городских трассах надо будет быть максимально аккуратными, чтобы не вылететь в начале гонки. Модификации я беру 4 мелких модификаций на аэродинамику, на передний и задний прижим, потому что, опять же, нам не хватает прижимной силы. Думал я, конечно, еще взять одну модификацию мелкую на лобовое сопротивление снижения. Но не хватило ресурсов, плюс слабое сопротивление, в принципе, у нас не сильно большое, поэтому э, можно пока о нем сильно не беспокоиться, то есть блин напрямую спокойно может разгоняться. Ну, то есть, ну, будем постепенно, так сказать, это фиксить все. Движок у нас плюс-минус, то есть есть по нему вопросы, по, именно вопросы по ЕРС, потому что он тратится быстро достаточно, и надо будет с ним что-то делать. С топливом пока что особых нареканий у меня не было. По шасси, как я говорил, у нас все отлично, там только последние модификации распределения веса и снижение веса не прокачаны, и тормоза только не прокачаны, все. А так, снижение износа прокачано по максимуму, что нам опять же дает использование различных тактик в один пит -стоп. Ну, и на этом, ребят, все. С вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. До скорых встреч, пока-пока и удачи вам!